всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом видео расскажу про совсем новенькую свежую монету появился новый свежий проект называется оксид оксид поэтому я взял заранее на сайте информацию, как бы перевел конечно она некорректно совсем переводится но тем не менее так будет вам проще понять скажем так для чего создан данный проект что в нем интересно сейчас мы это все обсудим я вам быстренько все расскажу в общем, для чего создана эта монета? Как обычно, и все остальные монеты созданы для того, чтобы все работало децентрализированно в обход, скажем так, властей и банков. Поэтому как бы и создана была данная монета. Примерно предыстория, как у всех монет, одинаковая. Но здесь интересно будет и инвесторам, и майнерам. То есть у нас здесь All Post и есть тоже мастерноды. Как раз об этом я сейчас вам немного и расскажу. В общем, особенности, да? Здесь Proof of Work. В общем, у нас здесь майнинг будет до 100 тысячного блока. Алгоритм у нас скрипт. Об этом опять же немного позже уточню. уточню. А, также у нас есть здесь мастерноды. Мастернода здесь у нас 5000 монет. Эта мастернода стоит пол биткоина. Конечно, деньги не маленькие. Но судя по проекту и о том, как... Он сейчас у нас начинает развиваться. Мне кажется, что проект будет годный. И с ним будет все отлично. Но опять же, об этом немного попозже. Также у них в планах запустить потом супер ноду получается, которая будет на 25 тысяч монет. Сами понимаете. То есть, на данный момент по себе стоимость это будет 2,5 биткоина такая нода стоить. Но это пока будет разработки, это запустить не сразу, а чуть позже. Сама сеть запустилась недавно. 21 числа то есть там вообще времени немного прошло тем не менее можно будет подключить асики можно будет подключить на из и немного накопать данные монеты ну то что здесь надежные и быстрые транзакции это и так как бы все понятно во избежание инфляции как видите сколько примерно будет все это созревать и работать от 41 года до 323 лет. Ну, сами понимаете, для нас это уже неинтересно. Нам нужно как можно побыстрее, как во все это влиться и как на это можно будет заработать. Что у нас еще есть? У нас есть здесь по проекту, получается, кошельки сразу под, скажем, три операционные системы подготовленные. Windows, потом под Mac и под Linux как бы везде как стандарт уже это идет. Замашки, конечно, у них на бирже довольно-таки очень крутые, потому что попасть на хит BTC, там, я не знаю, Coin, Cryptopia, либо Coin Exchange, это очень большие деньги. Мне кажется, сначала будет CoinExchange, эта биржа будет подешевле, а потом, возможно, Cryptopia, либо какая-то из этих двух бирж будет первая, потому что эти биржи, ну, очень больших денег стоят, ну раз пишут о таких биржах, значит у проекта уже есть свои, скажем так, средства, на которые он может существовать и развиваться, что это довольно-таки хорошо. И как я понял, мастернод будет продаваться совсем мало, поэтому как бы, это опять же подтверждает, что у разработчиков есть деньги. И с другой стороны, то что майнеры смогут себе довольно-таки неплохо монеты этих намайнить. Здесь у них есть руководство по установке мастернод. Возможно я вам еще раз покажу. По данным может даже быть монете, как настраивать это. Но это не точно, потому что как бы блин, ну пол это нифига себе какие деньги. Тем не менее, можно будет включить поз. И чтобы потихоньку оно нас посилось и монетка капала в карман. Конечно, про такую ноду я вообще молчу. 25 тысяч монет, конечно, это очень дорого. Ну и пока у нас это еще как бы не реализовано. В общем, как у них тут по фазам все раскинуто. Я получил информацию в Discord, смотрел. У них получается, намечается листинг на мастернода онлайн. В ближайшие 2-3 дня они появятся на мастернода онлайн. То есть это привлечет еще больше людей, инвесторов. Сами понимаете, да, это хорошая как бы реклама. Опять же, говорит, что у проекта есть деньги, потому что там листинг стоит немаленьких тоже таких денег, вам скажу. Потом у них маркетинговая компания, запускается, мастерноды и запуск супернов, ну, пока еще у них в планах это у нас еще не запущено. Потом, опять же, дальше у них веб-кошелек, разработки. Дальше мы пока сильно так заглядывать не будем, потому что, ну, зачем так слишком далеко заглядывать, в принципе, нам пока должно быть достаточно этого листинга на биржах и на мастерноду онлайн, чтобы они появились. В принципе, уже будет неплохо. Опять же, в разработке у них белая бумага будет. Жаль, конечно, что сейчас на данный момент этой белой бумаги нету, Но, видимо, она у них будет настоящая. Они, как в большинстве проектов, поддельно, либо, я не знаю, где они, там купили эту белую бумагу. Дальше просто можно посмотреть. Что они хотят сделать. Ну, это прям для нас уже очень далеко. Как я говорил, белой бумаги пока что еще нету. Поэтому белую бумагу ждем. Также у них есть получается вот канал Discord. Я говорю, присоединяйтесь в Discord. Там может еще поучаствовать в каких-нибудь в баунти, там, в аирдропах. Тоже неплохое количество монет. себе. можете там позаработать, скосить. У них есть Twitter и темка канал форуме. К чему мы сейчас дальше и перейдем. Кстати, еще момент, чтобы купить ноду, не так как везде это делается, знаете, как из рук в руки, получается, как сделка в Discord, Заплатил админу денег, да, он тебе скинул монеты, купил, получается, ноду. У них все сделано немного поинтереснее. У них, получается, на сайте регистрация. Регистрируемся, вводим свои там данные для покупки. Отправляете деньги, получается, идут подтверждения по биткоину, то, что вы отправили, и вам потом просто уже на ваш кошелек прилетает сами монеты, вы уже потом дальше сами активируете эту ноду. Поэтому здесь, немного скажем так, по-человечески -челов... по все сделано. Как я говорил, алгоритм у нас скрипт, время блока вот у нас 2 минуты, всего монет будет 89 миллионов. Ну вот, пока я же говорю, суперноды еще не реализованы, по крайней мере, есть только у нас простые ноды, это 5000 монет. Для ПОВа у нас награда, 3 монетки идет. Сейчас, конечно, я еще не подключался, не майнил, поэтому можете попробовать сами посмотреть. Я вам сразу не буду говорить, какая там сейчас сложность идет, сколько людей там в сети сейчас копают данную монету. Поэтому лучше смотрите сами. Я для себя лично этот проект рассматриваю как, допустим, инвестиции, которые мне потом принесут неплохие деньги. В общем, как-то так. Конечно, было бы классно иметь супер ноду, но посмотрим, как себя будет вести проект, как он будет развиваться. Потому что супер нода, сами понимаете, это себе. Не каждый человек может такое позволить. Даже хотя бы просто ноду. Это колоссальные деньги. В общем, на форуме ничего такого особенного нету. В принципе, точно так же, как все, как и на сайте. Поэтому что я вам как бы информацию предоставил, проект новый. Сейчас вам покажу дату, когда он появился. Появился он 21 числа. То есть э, по времени совсем понятно. Короче, проекту еще меньше суток, значит проект, блин, можно еще успеть и типа, поманить. И что еще хотел напомнить? До 100 тысячного блока можно будет манить. Потом монета полностью приходит на POS и на мастерноды и суперноды. Поэтому у тех, у кого есть асики, либо те, которые любят поиграть с ней с хэшем, накопать монет, в принципе, можно будет попробовать. Как видите, у них там первый блок это примайн, примайн у них небольшой, всего лишь 2.98, ну, грубо говоря, 3%. Для общего количества монет, если сравнить, это довольно-таки немного. Примайн, в принципе, адекватный, поэтому здесь ничего такого сверхъестественного нету. Поэтому что, мужики, давайте цепляйтесь в Дискорд. Может быть там еще даже увидимся в Дискорд. Поэтому интересуйтесь, пишите свои вопросы в комментариях. Поддержите виду с лайком, подписочкой на канал. Но пока у меня на этом все. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.